Интересно, везде светло, да? А вот именно в этом месте? Видишь, они себе купались, купались, даже не замечали ничего. А сейчас смотрят. Угу, ну, Марта же крикнуем. им. жирная. Очередь. Ну жирная, а? да, стала толще, но она на нас не идет, а? она не двигается. Оно на месте стоит. Потому что ветра нет, видишь? Так, а тучи куда идут? Тучи уходят на Эпетри. Ну вот. Ну вот, значит, она уходит. Оно не к нам идет. А ипетри.